Человеческая история началась с очень грустного и страшного события, с потери первых людей рая. То есть Адам и Ева, как вы помните, жили безмятежно в раю, наслаждаясь непосредственно общением с Богом. И вот в какой-то момент змей-искуситель соблазнил Еву, да, она вкусила запретный плод и дала попробовать Адаму. И произошел первый грех. В связи с этим у многих возникает вопрос, зачем там Господь создал такое дерево, познание добра и зла, и зачем вообще этот нехороший плод был в раю, и если бы его не было, то, наверное, не произошло бы грехопадения. Почему, в общем-то, и все это произошло. Вот попытаемся сегодня разобраться в этом вопросе, и поможет нам одна интересная статья, преподавателя Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета, кандидата богословия Петра Юрьевича Малкова. Статья называется Загадка Эдема. Вот сегодня хотела познакомить вас с этой статьей, потому что, на наш взгляд, в нем наиболее полно и грамотно освещен этот вопрос. Одно из самых таинственных событий, описываемых в христианской книге книг Библии, грехопадения человека». Этот сюжет во все времена ставил перед читателями многочисленные вопросы. И вот один из них. Что это за загадочное древо познания добра и зла, после вкушения плода которого человек утратил свой первый дом, идем или рай, потерял прежнее благодатное соседство с Богом, запросто ходившим неподалеку от Адама и Евы по райскому саду? Известно, что описанное в библейской книге Бытия древо познания добра и зла, то самое, что привело Адама и Ева к грехопадению, как и всякое другое растение, насадил в Эдемском саду сам Господь. Как повествует Библия, произрастил Господь Бог из земли всякое дерево, приятное на вид и хорошее для пищи, и дерево жизни посреди рая, и дерево познания добра и зла. Но если это действительно так, то зачем же Бог приготовил для человека подобную провокацию, подтолкнувшую первых людей к греху? Зачем Он произрастил такое растение, которое оказалось ядовитым для человеческой души? Совместимо ли это с утверждением о том, что Бог милосерден и любвеобилен по отношению к Своим творениям? Ведь Бог никак не может хотеть зла для человека а наоборот, должен стремиться оградить людей от всякой опасности. Но в то же время мы ясно видим из библейского рассказа, что он готовит для Адама и Евы как бы некую смертоносную приманку. Правда, сотворив дерево познания, Бог сразу же предупреждает человека об исходящей от этого растения угрозе. Заповедал Господь Бог человеку, говоря, «От всякого дерева в саду ты будешь есть». А дерево познания добра и зла не ешь от него, ибо в день, в который ты вкусишь от него, смертью умрешь. И все же неудоумение остается. Зачем ему вообще было нужно творить это опасное дерево? Итак, перед нами возникает целый ряд вопросов. И первый из них – было ли это дерево по своей природе плохим, злым? Ответ здесь дает сама Библия, утверждающая, что Абсолютно все сотворенное Богом, было хорошо весьма. О том же свидетельствуют и древние церковные писатели богословы, святые отцы. Например, живший во втором веке святитель Феофил Антиохийский пишет об этом так: Прекрасно было само по себе древо познания, прекрасен был и его плод. Другой же древний христианский писатель, святитель Григорий Богослов, живший в IV веке, говорит, «Древо познания было насаждено незлонамеренно и запрещено не по зависти. Напротив, оно было хорошо для употребляющих благовременно. Но если это действительно так, то почему же тогда вкушение Адамом и Евой плодов этого древа оказалось греховным и даже смертельным? Прежде чем ответить на этот вопрос и изложить учение Церкви о древе познания, следует заметить, не нужно думать, что, толкуя, разъясняя некоторые из сторон православного вероучения, все церковные писатели механически повторяют друг за другом те или иные мысли и утверждения. У древних святых отцов порой можно найти отдельное расхождение во мнениях. Однако все отцы в своем учении оказываются согласны в главном. В том важнейшем, без чего православие перестало бы быть православием. Именно поэтому... И в вопросе о древе познания добра и зла святоотеческие суждения всегда согласны важнейшим, основном, хотя и иногда различаются в частности. Так все святые отцы утверждают, что само по себе это древо не было плохим, ядовитым, губительным для человека, пожелавшего вкусить от его плодов. Плохо здесь был лишь сам этот людской поступок. А вот уж вопрос о том, для чего Бог сотворил это древо, для чего оно им было изначально предназначено, решается церковными писателями различно. Некоторые из них считают, что природная сущность, порода этого дерева, вообще не играет здесь никакой роли. Кстати говоря, есть некоторые древние христианские толкователи Библии и начинали рассуждать о том, какого же сорта было древо познания то чаще всего они называли здесь отнюдь не яблоню, как могли бы, наверное, ожидать многие, а смоковницу. Идея о том, что Ева съела именно яблоко, довольно позднее по времени возникновения. Она появилась в средневековой Европе, и уже отсюда, благодаря шедеврам западноевропейской живописи и знакомству с католической духовной литературой, проникла и к нам в Россию. Последствия подобных заимствований несколько лет назад можно было бы наблюдать, например, в московском метро в виде рекламных плакатов с призывом уступить соблазну, с изображением девушки с наслаждением, откусывающей здоровенный кусок спелого яблока. Но те христианские толкователи, что считают плоды древа познания самыми обычными древесными плодами, говорят прежде всего не о природе этого растения, а о смысле, связанной с ним заповеди. По их мысли, Бог как бы наугад выбирает из многих схожих деревьев лишь одно, при этом запрещая людям вкушать его плоды для испытания верности и нравственной твердости человека. И если бы Адам и Ева выдержали предложенное им испытание и исполнили данную им Богом заповедь, то рано или поздно они получили бы от Бога благословение вкусить плодов и от этого запретного древа и тогда эти плоды уже ничем не смогли бы им повредить. Так в чем же смысл установ... установления Богом этой Эдемской заповеди? Во-первых, как поясняет нам церковное учение, Бог испытывает здесь человеческую свободу, дает людям право выбирать между ним, их Творцом, и жизнью вне Бога, по их же собственной горделивой воле. Человек сотворен свободным, и в этой свободе ему дано даже такое страшное право, как возможность отречься от своего Создателя, пусть даже и себе на погибель. Тогда в Эдемском саду Адам и Ева предпочли именно это. Вместо верности Богу и его заповеди, вместо осознания того, что подлинная власть над мирозданием принадлежит отнюдь не им, они выбрали сиюминутное и приходящее удовольствие следствием которого стала их нравственная и физическая гибель. Во-вторых, данная Адаму и Еве заповедь – это не только некий отрицательный, негативный запрет, испытывающий их моральную стойкость. Заповедь это имеет и свое положительное значение, подобное тому, что имеет сегодня православный пост. Ведь православный пост – это не только запрет вкушать все мясные молочные продукты, Смысл его состоит прежде всего в добровольной самоотдаче, в смиренном отсечении собственной воли ради послушания Христу, а отсюда и в духовном совершенствовании. Через самоочищение от страстей и второстепенных житейских привязанностей христианин должен приготовиться к встрече с тем праздником, что ожидает его в конце долгого пощения, будь то, например, Пасха или Рождество Христова как новой достойной встречи с Богом. То же самое, вероятно, должно было произойти и с Адамом и Евой, если бы они выдержали тот наиболее древний в истории человечества пост, как наложенное на них послушание, потерпеливому возделыванию собственных душ. Однако все произошло совсем иначе. Среди святых отцов существует, впрочем, иная точка зрения на природу этого райского древа. Многие из них считали его необыденной смоковницей, но воспринимали как духовное растение, придавая глубокий смысл и самим его плодам, и возможность их вкушения. Они думали, что дерево познания добра и зла действительно может даровать человеку некое высшее знание о Боге и мире. Но при этом они утверждали, что Бог запретил человеку вкушать от этого древа отнюдь не потому, что он стремился утаить от Адама, некое более совершенное знание о самом себе, а потому, что считал такое вкушение несвоевременно. Как пишет святитель Феофил Антиохийский, в плоде этого дерева, дерева ничего другого не было, кроме только познания. Познание же прекрасно, если кто им хорошо пользуется. По возрасту этот Адам был еще младенцем, почему и не мог принять надлежащим образом познание. Ибо и теперь дитя, тотчас по рождении, не может есть хлеб, но прежде питается молоком. Потом с увеличением возраста переходит к твердой пище. То же было и с Адамом. Мы не знаем доподлинно, каков был бы результат законного, благословенного самим Богом вкушения первыми людьми плодов от древа познания. Святые отцы об этом подробно никогда не говорят. Приобрели бы здесь Адам и Ева некую особую мудрость, новый духовный опыт от причастности к божеству. Ответов, у святых отцов мы почти не находим. И все же кое-что об этом они говорят. Так преподобный Ефрем Сирин пишет, почти приравнивая плоды древа познания добра и зла к плодам другого райского растения, древа жизни. Два древа насадил Бог в раю древо жизни и древо познания. Оба они благословенные источники всех благ. При их последствии человек может уподобляться Богу, при последствии жизни не знать смерти и при последствии мудрости не знать заблуждения. В еще одном памятнике восточно-христианской литературе проповеди на праздник Сретения, приписываемой святителю Кириллу Иерусалимскому, древом жизни и древом познания именуется сам Христос. При этом... Образы двух райских деревьев явно соотносятся древним церковным писателям с таинством таинств Православной Церкви, с Причащением или Евхаристией. Для святого Кирилла райские деревья это прежде всего прообразы того христианского таинства, в котором верующие могут достигать предельного единения со Христом, приобщаясь Его святого тела и Его Святой Крови. Вероятно, что-то подобное, в смысле достижения предельного богопричастности и полноты бога общения, должно было произойти и с Адамом и Евой, если бы они оказались духовно готовыми вкусить, вкусить от древа познания. Но вместо этого, чтобы дождаться своего часа и получить плод этого древа как дар, как награду из рук своего создателя, они дерзновенно вкусили этот плод по собственной воле, на погибель себе». Божественная благодать может действовать на человека различным. Если он готов и достоин ее воспринять, она может вознести его на предельные вершины богопричастности. Но если человек оказывается внутренне неспособен к получению того или иного из божественных даров, это может стать для него причиной страданий, болезней и даже смерти. Еще апостол Павел писал о том, что многие из тех, кто причащался тело и крови Христовых недостойно, болели и даже умирали. Вероятно, что-то в этом роде и произошло с первыми людьми. Вкусив от райского древа в состоянии горделивого самопревозношения и, по сути, внутреннего богопротивления, они оказались пожжены тем морем благодати, к которому дерзнули приступить самовольно. И вместо возможной богопричастности и свободного участия в славе божественной жизни, уступили соблазну, соделались рабами греха, обрекли себя на страдания и смерть. Человек так и не узнал подлинного вкуса плодов древа познания добра и зла. Он попробовал их по наущению змеи, но в то же мгновение их сок смешался для него с горечью горделивого самопровозношения с ядом богоотступничества. И все же ныне, в новом, искупленном нашем состоянии, после пришествия в мир Христа, мы можем, наконец, ощутить их чистый аромат. Это происходит с нами в Православной Церкви, в ее таинствах и богослужениях, в присущих ей путях нашего освещения и подлинного богопознания. Ведь здесь мы вступаем в тот новый райский сад, что, как оказывается, даже превосходит по своей слабе древний Дем в христианский храм, зачастую именуемый небом на земле, именно в нем мы и вкушаем от тех плодов небесной славы, что даровано вселюбящим Богом Его возрожденному творению. Вот, дорогие братья и сестры, вот для того, чтобы эх, еще раз подчеркну, вкусить нам. Божественной благодати, которую нам приготовил Господь, мы должны участвовать в литургической жизни нашей православной церкви, достойно исповедоваться и причащаться. Ну как достойно? Имеется в виду здесь с покаянием, со смирением. Ну, в полной мере достойным мы, конечно, не можем быть этой благодати. Но если мы смиренно будем исповедоваться, причащаться, просить у Бога прощения, ходить на богослужение, то и ощутим ту божественную благодать, которую нам уготовил Господь. И в свое время уготовим, будем достойны получить новый рай, даже не рай, а Царство Небесное, которое, несомненно, выше того Эдемского рая. Вот я вам и желаю жить достойно так, чтобы потом сподобиться Небесного Царства. Храни вас всех, Господь!